Морская болезнь связана с понятием о равновесии и головокружении. Вот, к примеру, смотря этот фон видео, у вас кружится голова или нет. Если да, то мы это разберем сейчас. А если нет, то это тоже разберем прямо сейчас. Так что досмотрите до конца. И не забудьте оценить это видео лайком и подпиской, если этого еще не сделали. И также напишите комментарии, ваша обратная связь очень сильно меня мотивирует. Спасибо. А теперь, приятного вам просмотра. Наши органы равновесия содержат жесткие волоски, окруженные жидкостью. А вы об этом знали? Когда мы двигаемся в любом направлении, жидкость двигает волоски. А эти волоски посылают сигналы в мозг, который дает нам ощущение движения в данном направлении. То есть, улавливайте, да? Благодаря этим волоскам мы ощущаем наше движение в пространстве. Казалось бы, такие маленькие волоски способны дарить нам такую способность. Как говорится, «It is amazing» что буквально с перевода английского означает «потрясающе». При нормальных условиях эта жидкость, которая называется лимфой, и движение волосков таковы, что наше тело легко может приспособиться к изменениям, и нам удается сохранить равновесие. Да вы только посмотрите, как этот скакун сохраняет свое равновесие. Ну что можно сказать, уже привык сидеть на лошади верхом. Но что происходит на корабле? По мере того, как палуба меняет положение у нас под ногами, Наша лимфа тоже колышется вверх-вниз, под ногами, из стороны в сторону, под ногами. Думаю, с этим пока что все в порядке. Чувствительные волоски тоже колеблются из стороны в сторону. В общем, с этим разобрались. Отплываем дальше. Надеюсь, что вы на борту. Поэтому сигналы, которые они посылают в мозг, тоже переключаются с одного на другой. Как только в мозг поступает какой-то приказ, тут же следует другой, совершенно противоположный приказ. Положение судна меняется так часто, что мозг получает сигналы, которые противоречат друг другу. В результате наступает замешательство в этой части нашей нервной системы. Поэтому вскоре у нас появляется головокружение, головная боль, потемнение и искры в глазах, холодный пот, рвотные позы и рвота, то есть все то, из чего состоит и морская болезнь. К сожалению, единственным средством от морской болезни может быть приведены лимфы и органы равновесия в спокойное состояние или предотвращение такого положения, когда сигналы от органов равновесия оказывают на нас влияние. То есть нужно сделать так, чтобы лимфы и органы равновесия оставались в положении равновесия. А если быть еще более точным, то нужно сделать так, чтобы они не колышались то в одну, то в другую сторону, то есть оставались в одном месте. Но до сих пор неизвестно никакого средства, которое бы заставило волоски и лимфу остановить движение. Следовательно, средство от морской болезни оказывает следующее воздействие. Она парализует часть мозга, по которой проходит сигнал, или парализует рвотный центр в мозгу, или снижает чувствительность определенных нервов. Один из наиболее эффективных способов противостоять морской болезни – это пойти на наиболее устойчивую часть корабля в центр и находиться там, стараясь как можно меньше двигаться. Важно помнить еще и то, что надо удерживаться от страхов, потому что страх и воображение только усиливают морскую болезнь. А на этом данное познавательное видео подошло к концу. Если оно было вам интересным и полезным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, а также оставляйте свои комментарии. Ваша обратная связь очень сильно меня мотивирует. Спасибо вам за просмотр и до следующих встреч!